А, день добрый. Добрый день. Итак, я вас записываю в курсе, да? Да, хорошо. Только я потом один вопрос спрошу, чтобы без записи, хорошо? Не, нет. Давайте все, чтобы было по-честному, нет таких. Не, не, Игорь, там не по теме просто. А не по тему тренинга, да? Хорошо, так. конечно. Ага. А так у меня всего семь вопросов. Угу. Давайте мы их сейчас сразу все озвучим, потому что, чтобы народ понимал, о чем будет идти разговор, те, кто будет записи смотреть. Вы все вопросы по очереди назовите, и мы их будем по очереди проходить. За списочком пошли. Да. Все можно уже говорить? Да, да, конечно, конечно. Ага. У меня семь вопросов. Первый. Да. Я сделала 4 ЦА. Uh -huh. Немного ли это? Понял. У меня вот три ЦА похожи, uh -huh. а четвертая очень отличается, потому что там уж и мужчины. Uh -huh. Первый вопрос. Да. И вы говорили, что если сильно отличается ЦА, то лучше один профиль сделать, или мне это четвертая ЦА уже тогда не трогать пока? Хорошо, я понял вопрос. Давайте их просто. Mm -hmm. Перечисли. Я вот вчера, ну, я хожу постоянно, и а. по гостям пока что еще вот из -бо там не разобралась. А. И сколько вот гостей можно посетить за день, вот я а. постоянно хожу. А. Я не просто так хожу, а смотрю, и мне иногда а. интересно, я там а. по запеткам, вот чтобы не забанили. А. Хорошо, понял. И вот как купить GetBot, если я когда-то уже имела версию, uh -huh. зашла хочу купить, я не пойму, как это Хорошо, сделать. Хорошо, сейчас сделаем. Так, еще, вот эти четыре картинки я не поняла, как вставить вот перед uh -huh. статусом, uh -huh. я умею в фотошопе это все сделать, только uh -huh. вот не поняла, куда там нажимать. Uh -huh. Понял. Еще у меня в ролике моем, uh -huh. не в ролике, а вот в этом в лендинге, у меня есть ролик. Uh -huh. Я хочу разместить его ну, у себя на страничке ВК и uh -huh. на канале. Uh -huh. Можно это сделать? Не придерутся ко мне вот эти... Uh -huh. Понял. Дальше. Так, еще. У меня тут, я нашла одну страничку. Uh -huh. И там вот всегда, когда нажимаешь на рекламу, там сразу предупреждение, что вы переходите там за... За пределы. Да-да-да. Uh -huh. А тут вот... Они, наоборот, ну. одобряют. Как это делают? Понял, хорошо. Угу. Ну и одна просьба. Вот просто для чистоты эксперимента, угу. я вот сейчас отслежу, у меня уже там 25 кликов. да. Вы хотите, нас, чтобы я перешел по вашей ссылке? <свист> нет, Нет, нет, нет, нет, <свист> <свист> наоборот. <свист> я хочу, чтобы вы наших попросили, чтобы они не щелкали по ссылке, потому что будешь думать, что э, это клиенты, а угу. это просто наши любопытные. Вот надо попросить всех наших, чтобы... Несем ну да, чтобы статистику, карты. да. Очень да. хорошее замечание, очень дельное. Вы, пожалуйста, его вот прям в группе напишите отдельным постом. И в... А я уже писала. Просто, mm -hmm. может, Нет, писать. в группе ничего не видел. Вот а, она... не в группе, в чате, в чате. В чате пишите, ну отлично. Все, окей. Все вопросы, да? Да, все. Ну давайте, первый вопрос, а то я их уже забыл еще раз. Какой? А, первый вопрос был меня... по да, 4, есть... 4 целевой, 4 целевой 4 аудитории. аудитории. Четыре, три аудитории касается только женщин, а четвёртой и женщины мужчин. Ага. Вот нужно мне на эту ориентироваться. Значит, смотрите, я бы вам тут что сказал. Какой все-таки в первую очередь вы используете способ продаж? То есть, если вы занимаетесь только активными продажами, то есть вы раскидываете сообщения, вот и и все, то есть как бы экспертность свою не проявляете, интереса к профилю к своему не выкладываете, то есть, говоря проще, вы спамите, да, то в принципе здесь... Чем больше профилей, тем лучше, потому что, уже я уже говорил, что однозначно их забанят. Это уже вы должны к этому спокойно относиться, если вы занимаетесь такими массовыми рассылками. Вот. Если вы работаете как эксперт, и у вас одна, но такая целевая аудитория уж чересчур, то если вы будете делать это с одного профиля, то когда вы будете писать тексты, где в группах, где вот такая вот специфическая целевая аудитория, ваш новый как бы аватар клиента, то там, конечно, в первую очередь нужно обратить внимание к тому, что вы пишете, потому что раз аватар другой, у людей интересы другие, и писать им нужно по-другому. Вот. Если вы выбрали такой нейтральный профиль, ну то есть женщина да, такого неопределенного возраста, вы же знаете, в одноклассниках можно вообще скрыть, чтобы возраст у вас не показывался, да? То есть такой, ну как бы нейтральный профиль, понимаете? Ну уж совсем для всех. То mm -hmm. можно обойтись и одним профилем, но Сразу хочу сказать, чем больше профилей вы начнете развивать, но нужно, конечно, делать это осторожнее, вам это однозначно пригодится, потому что много профилей в социальных сетях не бывает. То есть я вот делаю как у меня один основной профиль, с которого я практически никаких рекламных сообщений даже в друзья не добавляюсь, то есть люди сами добавляются. То есть я его развиваю вот как вот профиль эксперта, то есть просто что-то умное пишу и так далее. Вот провожу, приглашаю друзья вот через вебинары туда, да. А со своих так называемых фейковых профилей я там просто активно спамлю, uh -huh. и они умирают, и я я понимаю, что они долго жить не будут. То есть все-таки, все когда вы прописали аватары, это в первую очередь, когда вы будете писать э, текстовые сообщения, ну, то есть свои рекламные сообщения. Потому что если вы знаете, какие боли у этой целевой аудитории, ваше рекламное сообщение будет реально бить в точку. Понятно. А сколько можно посещать вот так гостей, чтобы не Вот это очень такой э, тонкий вопрос. То есть на него вам никто не даст никаких четких ответов. То есть если вы даже будете писать в техподдержку и задавать такие вопросы, вам никто не ответит. Тут все зависит от многих факторов. То есть, например, как вы это делаете? Я проводил эксперименты одно время. Вот. И могу вам точно сказать, что даже со старого профиля, если он начинает просто входить в гости и выходить, входить, выходить, ну то есть такая работа, которая ну, не похожа на работу человека. Причем неважно, как вы это делаете, с помощью руками своими, то есть если вы вот такой вот человек, который может сидеть и как автомат кликать, ну то есть так могут делать люди, которые работали там каких-то рекламных буксах, для них это нормально, да, то вероятность того, что вас забанят, очень велика. Причем очень велика. И причем это работало уже очень давно, то есть даже несколько лет назад, какие там год четыре назад, когда я еще занимался этим сетевым бизнесом. То есть мой партнер вот так же вот привлекал внимание к своему профилю, то есть просто заходил и выходил, тогда еще никаких скриптов не было, и его просто забанили. То есть все зависит от того, как вы это делаете, с какой частотой, сколько времени проводите, печатаете что-то на страничке, там разные действия какие-то делаете. То есть если все-таки, ну... Сеть понимает, что ваши действия уж чересчур разнообразны и они не похожи на однообразно повторяющиеся, которые можно запрограммировать, то вероятность того, что вас забанят, она, конечно, мала, но всегда остается особенно если ваш профиль ну, молодой, то есть вот опять же вот как рассуждают соцсети, вот вы только зарегистрировали профиль, да, вы еще ничего не знаете, да, а вы сразу там начинаете там 24 часа сидеть и ходить лайкать и так далее, то есть это не Неестественная активность, но такого не может быть, что-то тут подозрительно. Плюс все профили, которым э, по возрасту меньше месяца во всех социальных сетях, они все так называемые песочницы, то есть их там отслеживают, к ним особое внимание. Поэтому с этих профилей какие-то даже безобидные вроде действия активно много выполнять нельзя. То есть в гетботе больше полтинника обходить 50 человек не ставьте. Не надо, не рискуйте. Игорь, а вот если Gitbot работает, а я просто ну, вот хочу сама почитать, что-то мне там интересно в Одноклассников, Можно одновременно это делать? В Mozilla есть вообще специальный плагин, который позволяет одновременно работать до пяти аккаунтов. То есть вы можете с одного IP, в принципе, сидеть в пяти аккаунтах, вот, и в принципе ничего страшного не будет. Вот вы про IP сказали, а если я буду профили новые делать, то IP менять. Ну, это вообще хорошо. Это как бы идеальный вариант. То есть, ну, я, возможно, об этом когда-нибудь отдельно поговорю. То есть, ну, раз такой вопрос задан, я сразу скажу, что вообще-то, если вы уже с одного IP в какой-то социальной сети имеете там несколько потерянных аккаунтов, то здесь, конечно, да. То есть, когда вы регистрируете новый, желательно, да, практически обязательно, да, сделать какую-то смену IP только качественную. То есть, не с помощью какого-то прокси, не с помощью каких-то этих непонятных э, сервисов, которые меняют только адрес не компьютера, а адрес браузера. Ну, то есть, это все очень легко вычисляется. Вот. VPN доступ, это все-таки реальная защита. То есть, они для этого и делались. Но... Если вы хотите вообще чисто работать, то идеальный вариант какой? Либо вам на компьютер поставить несколько версий разных браузеров, вот, либо поставить несколько копий одного браузера, но портабельных. То есть смысл какой? Вот некоторые считают, ну там многие даже рекомендуют, что когда я захожу в социальную сеть с с нового аккаунта желательно почистить куки. Угу. Вот чистим куки и типа заходим. То есть вообще-то это тоже, мягко говоря, плохо. Опять же, вот смотрите, как это воспринимается. То есть заходит э, аккаунт вообще с нулевой историей, то есть такой действенно чистый. А аккаунту 5 лет заходит с одного и того же адреса. Возникает вопрос, а где он был? То есть это тоже неестественная вещь. Поэтому историю, конечно, лучше сохранять. То есть куки лучше не чистить, но чтобы они у вас были в разных браузерах. И тогда вы заходите с какой-то своей историей, и это более-более правильно. А если динамический IP он не спасает? Не, ну динамический IP у вас все вопросы решены изначально. То есть а, у вас ну, все. У все... Как раз ну, у вас никакие доступа не надо, это у вас меняется на уровне провайдера. И... Да, да, да, да, Вам, вам хорошо. хорошо. Тогда еще. вот Я пока потом, чтобы вы мне показали, пока такие вопросы. Uh -huh. Вот как купить GetBot? Я зашла, а там мне опять предлагают демовес. Я уже зашла в. Ну, Значит, просто... смотрите, вам нужно покупать не GetBot, а нужно покупать лицензию. Вот это, конечно, лучше показать. То есть нужно купить лицензию и ее активировать. А, -а можно демонстрацию экрана? Да, стоит? конечно, давайте показывайте демонстрацию. Нет, на... нет, вы, я потому что не понимаю, куда это надо делать. Ты, нет, давайте сдавать с вашего на... компьютера, хорошо, и, хорошо. И, и, иначе так она будет лучше. Я вот Плюс я сейчас с такого компьютера, где у меня и гидбота нет. И вчера у них было обновление. И вот вчера, например, я не смог его запустить. Там какая-то была очередная нюанс. Но они сейчас обновят, и все будет хорошо. У -у -у. Так, я... демонстражку вашу вижу. Вот эту да, в сторону берите. Вот так, вот, вот узнала... вам... да? так, вам, во-первых, нужно авторизоваться. Вы авторизовались в своем личном кабинете. Там вверху только что А, ну все, все, вон, нет, вон в правом уголочке, видите, написано личный кабинет. Да. Вам нужно в него войти, чтобы знали, кто покупает. Вот здесь вы вводите свои данные. Так, где логин и пароль, или вы уже ввели? Ну, я уже в... А, да, все, в все, все, да, значит, а нажимаете на купить. То есть он уже знает, кто. Да, вот ваши партнерские ссылки. То есть вы в личном кабинете. Странно, мне всегда казалось, что он там что-то пишет. Все, выбирайте лицензию, которую вы хотите купить. Вот она у вас помещается в корзину. Ага, она у меня в корзине уже. А да. я не поняла, куда она делась. Ага. И тогда в корзине да, уже Да, я да, все, Да, все, в все. корзине оплачиваете. А вот в панельке, когда вы войдете в панельку GetBot'а, вам нужно ее будет выбрать, активировать. Поэтому тоже иногда вот бывает, что человек не нажал, какую лицензию активировать. Потому что вы ее можете сегодня купить, да, активировать там, через несколько дней. Mm -hmm. вот. Это они специально сделали для того, чтобы вот, ну, ничего не терялся. Но у них вот работает онлайн-поддержка. Видели там слева? Вы могли бы туда им написать, они бы вам, вот, вот слева, видите, подсказчик высказывает, вот с левой стороны такая uh -huh. фиолетовая сторона, мышкой на нее наведите, выскочит окошечко онлайн-поддержки. Справка и поддержка. Да, да, да, и прям по всем вопросам им туда можно писать, и они прям в онлайне отвечают, там такие очень uh -huh. хорошие ребята. И группа у них есть ВКонтакте. И там прям можно все вопросы задавать. И когда сейчас у них что-то происходит, они что-то меняют. Прям при входе они пишут последние новости, там поменялось то-то, поменялось это. Вот сейчас они очень хорошо сделали, чтобы хранилась история, история посещений. Но это тоже будет сразу вы видите, как войдете в панель управления, они ее сейчас предлагают загрузить на облако у них на сервере. Ну то есть ребята -то молодцы, они не стоят на месте. Хорошо, я поняла. Я просто не поняла, куда она у меня делась. А, я, ну я да. в корзине две их. Они, Да, скорее всего, две у вас лицензии, вы одну просто удалите и не оплачиваете. И вот вы тут рассказывали, что можно вставить вот эти картинки. Картинку я знаю, как сделать вот этих четыре. А куда тут нажать, чтобы... А, значит, смотрите, какая ситуация. Это, ну вот, вы, во-первых, сразу это не увидите на своем профиле. То есть нужно зайти на свой профиль с чужого и увидите, как это все выглядит на главную страничку. Вы просто загружаете четыре фотографии и четыре последние загруженные фотографии. Сейчас, извините. Что? Сейчас, извините. Извините, новый администратор. Так, на чем мы остановились? На гетботе, кажется. Да? Да. Угу. А, по фотографиям. Значит, вы просто загружаете 4 последние загруженные фотографии на профиль. Они у вас будут выложены вот, так, вот такой вот красивой штучкой, как фотки в ВКонтакте. Ну а если я последние еще четыре, то... Они что? у вас у вас задвинутых. То получается, тогда больше нельзя загружать фотографии? Нет, ну да, вот лучше, как бы, вот это как бы профессиональное оформление профиля считается. То есть вы загружаете его, вот если хотите, чтобы вот последние фотки вот держались красиво, вот эти вот фотки нужные вам, вы еще там их раз загрузите, да и все. Ага. Хорошо, Но вы, кстати, их тоже можете увидеть, если вы нажмете вот на свое имя в Одноклассниках, и вас перекинут на вашу страничку. Uh -huh. на ну, во всяком случае, раньше было. И вот сейчас, возможно, про четыре фото, я еще и говорил, что вот обратите внимание, как сейчас фото под статусом отображается. То есть раньше она растягивалась, а сейчас она одно маленькая. Поэтому, uh -huh. как, когда вы вот статус оформляете, туда тоже можно несколько фотографий загрузить, чтобы это красиво все смотрелось. И там тоже можно вот сыграть точно так же. Вот Под статус вы как раз можете загрузить одну фотографию, разрезанную на четыре части. И она у вас будет видна вам сразу же. И это будет, может быть, работать даже круче. Понятно. Еще вот я хочу вам показать, где я нашла. Я сейчас остановлю показ. Ага. Вот. И скину вам ссылку, а вы посмотрите. Я здесь нашла, мне просто удивило. Профиль сделан с 18 э, ноября. Uh -huh. И уже ему разрешено почему-то… Вот, я вам uh -huh. скину ссылку. И уже ему разрешено э, вот это вот… Что сразу одобрен товар админами. Там у нее очень хорошая реклама, вот посмотрите, она не дает там ссылку, а уже когда отвечает на вопросы, то там уже тогда у нее ссылка. Ну вот это самый правильный подход. Вот мне очень понравилось, да. Ну вот это вот как раз то, о чем я вам говорил, вот этот вот человек продает как эксперт. То есть, и она не нарушает никакие правила социальной сети. То есть она вот делает то, для чего социальная сеть создавалась. Она помогает людям. да? Кому уж правда заинтересовались, тогда вот она кидает ссылку. И я не совсем понял, что, что одобрено админами. Вот, вот, когда нажмете на ссылку там, в комментариях, сразу там э, этот товар одобрен э, админами ОК. Почему? А, значит, За... смотрите, я понял вопрос. то есть Почему пере, переходит Сейчас хотя бы один комментарий надо найти, ссылку на, на что. Там вот в статусе, когда открываете, там как раз будет Комментарии, да? С... А, вот нас ссылка. Да -да -да. Сайт, Google сайт, вы вот про это говорите? Сейчас, сейчас. Просто смотрите, что, что такое одобренный и неодобренный. То есть на некоторые ресурсы, которые, по мнению одноклассников, являются трастовыми, доверенными, на ну, тот же самый YouTube... То есть на YouTube вас тоже будут перекидывать без всяких вопросов. И на какой-то сайт, который, ну, например, там содержит сертификаты безопасности, то есть подтвержденный сайт. То есть туда вы можете переходить без всяких вот этих вот сообщений. Такое бывает. Но как только сайт, на сайт начинают жаловаться, тут появляется в первую очередь вот такое вот сообщение, что вы куда-то уходите. А когда на сайт начинает очень много жаловаться, то он просто банится. Ссылки его даже не отображаются в, ни в постах, ни в комментариях личных. Про какой сайт здесь говорить? Вот, вот, вот она, она, я скинула вам вторую ссылку. А. Я вот тут заказываю, и вот ее ссылка типа. А, и тут... а ну смотрите, на что она ссылается. А, это, во-первых, под домен на, на сервисе Google. Извините, ну это круто. Это круто. Как вот конкретно вот это вот сделано, хорошо. А, Ну это да. Все, я вас понял. Понял, понял, понял. Кстати, очень-очень хороший вопрос. Вот нужно его прозондировать. Классно сделано. Да, полностью с вами согласен. Мне понравилось. Да, да. Но, кстати, это нет. Это никак не связано с одобрением Одноклассников. Это просто классная маркетинговая фишка, которую реально нужно перенять то есть она сделала переадресацию смотрите через э, сайт google естественно для одноклассников Googleовский э, сайт является трастовым то есть я говорю это та же самая ситуация как и с ютубом значит они вот на этом сервисе google а ну все все смотрите классно, ой молодец женщина а вот век учись век учись значит у гугла есть бесплатный сервис google сайта называется естественно он является трастовым для всех социальных сетей вот для всех социальных сетей он ну, они ему верят то есть на этот сайт они будут переходить то есть вы представляете если бы на этот сайт одноклассники ругались то есть они бы ругались на google то есть какая то там шавка там вякает на слона поэтому любой сайт сделан на сервисе google будет для одноклассников являться э, трастовым. что она сделала она создала на э, сервисе google сайтик вот на котором вот эта вот фигня написана, что он одобрено понимаете mm -hmm. то есть переход, появляется вот это содержимое вот этого сайтика они его сделали под дизайн одноклассников классно сделали я соглашусь полностью вот а потом когда вы нажимаете на продолжить да вот вы попадаете на ее на ее страничку то есть по большому счету она сделала на своем сайте редирект mm -hmm. причем сделала однозначно бесплатно потому что это сервис ну бесплатный и с моей точки зрения, для одноклассников это, наверное, лучшее решение перенаправления. То есть вообще круто сделано, то есть женщина прям молодец, а вы молодец, то, что нашли, раскопали эту фишку. Ее нужно просто прозондировать, показать, как это делается. И всем, кому захочется, кто будет активно продвигаться в одноклассниках, такую фишку можно было бы рекомендовать. Потому что вот по всем нашим ссылкам появляется сообщение, что вы выходите за пределы. Почему? Потому что наши домены, они не трастовые. То есть на них нет сертификатов безопасности, ничего. Они ну, безымянные по большому счету. Они неизвестны ни поисковикам, ничего. И когда на них будем переходить, всегда будет появляться вот это вот сообщение, что вы выходим за пределы. Но во всяком случае на нас пока еще не ругаются. Ну, за, за идею, за идею, прям вам большой респект. Вы напишите, пожалуйста, где-то в группе, а я сейчас для себя запишу, как через Google сайт сделать вот такой красивый редирект. Ну, правда, классно. А, а в группе просто ссылку скинете или как? Да, можете вот прям вот написать, это то, что вы сами раскопали. Вот если вы дальше еще покопаете, посмотрите, как эти... Google сайты, это один из сервисов, как Google таблицы, как да, то да, же самое блогер и так далее. Этим пользуюсь, я понял, Но тем я понял. более, если вы пользуетесь, вот тогда да. сделайте то же самое. Все, что вам нужно будет сделать, это вот это вот содержимое этой странички а, себе перенести прям в таком же дизайне и все будет окей. Я Google таблицами имею в виду. А, все Все, все хорошо. Тогда для себя заметочку сделал расскажу. Ну, в принципе, вопросы все, и вот это еще, чтобы наши не кликали пассив, а, Да, но ну, это пассив. я скажу и на вебинаре. Опять же, вот все-таки напишите это в группе, чтобы... В группе, Или пассив. даже вы вот, знаете, как вот те вопросы, которые нужно обсудить на вебинаре. Вот в этой нашей таблице, где у нас идут скайп-консультации, видели, я там же с правой стороны угу. ну, сделал отдельное место для... Вот прям там напишите как, вопрос, который нужно вывести на вебинары. Я там ваш комментарий, что в любое время, угу. можно, я удалил. И вот в том же месте напишите, что, Игорь, озвучите на вебинарах, чтобы наши не портили статистику, не вводили в заблуждение. Хорошо. Ага. Все, спасибо. Евгений. Да, пожалуйста.